Здравствуйте, друзья! Программа на самом деле в прямом эфире. И мы сейчас с вами отправляемся в гости к Марку Анатольевичу Соркину, к нашему брянскому ледоколу, который не лезет никогда в карман за словом. У него и есть свое мнение и отношение к политическим событиям, которые происходят внутри и за пределами нашего Отечества. Вот мы сегодня отправимся за пределы Отечества в Киев и в Стамбул, э, или в Анкару, как правильно говорят, не знаю сейчас. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Но ну, вот э, очень интересно э, посмотреть было на то, как на территории Украины люди голосовали, какие регионы э, отдали предпочтение Петру Порошенко э, и почему, и как э, размазалось... Э, манной кашей по столу э, симпатия к Владимиру Зеленскому. Я многих читал, много э, слушал людей умных и интересных, но хотелось бы ваше мнение. Вот все-таки феномен э, Владимира Зеленского, на которого сейчас внуки и правнуки э, фашистских э, прихвостней, которые устраивали э, и э, еврейский погром в июне 41 -го года во Львове, и в Бабьем еру вместо немцев казнившего еврея. Вот как эти Сейчас потомки, фарионы всякие, эти гнебоки, будут смотреть по телевизору, инаугурацию, где потомок казненных, положив руку на Евангелие, будет присягу президента Украины, Гетьмана Украины давать. Сергей, ну насколько мне известно, Зеленский еще не победил. Может так случиться, что победит, если Петра Алексеевича отпустят э, э, поводья и разрешат ему беспределом заниматься. В любом другом случае, не по беспределу, у Порошенко шансов победить нету. Вы знаете, что мне напоминает сегодняшние украинские выборы? Выборы президента России 1996 -го года. Зеленский это проходная фигура. Значит, если посмотреть статистику, то очень интересно. Значит, получилось так, в двух регионах победил Порошенко, в двух регионах Бойко, а во всех остальных Зеленский. Что это, на мой взгляд, означает? Это означает, что действует абсолютный сценарий 96 -го года. Там тоже был второй тур, если вы помните. У Ельцина, как говорили, никаких шансов, тра-та-та, и сбоку банти. Но, извините меня, шансы в таких случаях в буржуазном государстве решаются не голосованием. Они решаются административным ресурсом, который Порошенко, по сути дела, не запустил в полном открыте. Ведь важно было проверить на первом туре. Сколько надо в том или ином регионов добавить голосов для того, чтобы обеспечить победу пороша. Все. Забудьте вы об этих самых промежуточных результатах. Они не более чем повод для анализа. Для команды Порошен. И обратите внимание на еще очень интересную абсолютно, которая косвенно это подтверждает. Реакцию Европы. Европа признала, несмотря на зафиксированные акты нарушений, вбросов, драк, попыток там террористических актов, Что там только не было. Она сказала, нет, это выборы свободные, демократические, правильные, нужно подчеркнуть, не нужно зачеркнуть. То есть, Порошенко просто сказали, мягко, окольными путями. Победителей не судят. Если ты победишь. Сумеешь это сделать? Мы с тобой будем работать? Нет? Ну, извини. И вот сегодня как раз и начинается главная работа. И я, вы знаете, я вам говорил два месяца назад, что Порошенко выиграет выборы. И я мнение не изменил. 95% за это, 5% я могу оставить на всякого рода случайности. Но то, что используется классический сценарий 96 -го года в России, это однозначно. Марк Анатольевич, ну э, если мы отбросим в сторону электоральное предпочтение и усталость населения от всего этого нацистского шабаша и то то э, в сухом остатке, как я вижу, у Владимира Зеленского без поддержки бывших выбывших кандидатов в президенты своих людей в комиссиях э, раз-два и обчелся. То есть э, мизер-мизерный. У Порошенко и так с помощью э, спойлеров техников он сформировал э, практически везде на всех участках по Украине э, 50% как минимум, а где-то и больше у него членов избирательных комиссий. То есть подсчет голосов на участках, то что было ему невозможно сделать и сфальсифицировать на участках. Сейчас у Порошенко появляется. Но с другой стороны, а как потом всему миру объяснить, с какими глазами выйти и сказать, ребят, вот было у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко, а теперь у Порошенко на полтора процента стало больше, чем у Зеленского? Ну возьмут и скажут, народ очнулся. А кому должен будет Порошенко что это объяснять? Его хозяева ему сказали. Мы победишь, мы признаем все, что ты сделал. И скажем, что это были свободные, незалежные, тра-та-та Ведь э, никто никогда, народ не спрашивает буржуазного государства. Вот вчерашняя передача Соловьева на эту тему очень хорошо э, ложится. Они там долго обсуждали. А что такое демократия? А применима ли она сегодня? А возможно ли она вообще? И каждый, по словам, демократия понимает свою. Как говорил э, товарищ Сталин, помните, это, что такое демократия? Мы, говорит, думали, что демократия это власть народа, но президент Румын нам хорошо объяснил, что это власть американского народа. Все, точка. Поэтому, я еще раз говорю, я даже не хочу вдаваться в детали и подробности. Я вижу этот сценарий. 96 год у меня на памяти. Я сам в этом выборном процессе участвовал и в агитации, и в качестве наблюдателя на участке. Я это вижу. Вспомните, как исчезли в России бюллетени 96 -го года вместе с Рябовым. Ни бюллетени не Рябова, а Ельцин президент. Абсолютно аналогичный сценарий я вижу сейчас. И объяснять никто никому ничего не будет. Объяснение Порошенко – это удары по России и по Донбассу. Точно. Вот все ее объяснения, которые от него нужны. Больше от него ничего не ждут. Барк Анатольевич, ну э, у нас опять-таки умные и хорошие люди до хрипоты спорят. Если победит Порошенко, то Путин уже практически сказал, никакого признания, я с этим человеком общаться не буду. А вот если победит Зеленский, то возможны варианты э, вот для вас в этом случае. А что хуже, чтобы мы признали президента Зеленского и отсрочили эту агонию еще на какое-то время, пока убедимся, что никакого Зеленского нет, а есть Игорь Валерьевич Коломойский. Или пусть уже побеждает Порошенко и будем потихонечку вытаскивать наших дипломатов из страны, прекращать э, сотрудничество и, и искать посредников. В свое время мне понравилось, как сказал один человек, историк, Борис Витальевич Юрьевич. Когда его спросили, вот присоединение, воссоединение Крыма и так далее, вот как к этому относиться, Он сказал, воссоединять-то надо было всю Украину. Всю Украину освобождать от фашистов. И вот сейчас мы видим то же самое. Ведь, э, я еще раз говорю, забудьте вы о Зеленском, забудьте о нем, даже не вспоминайте. Все равно придется иметь дело с Порошенко. Разговаривать с ним не о чем. Потому что этот человек понимает только э, звук разрыва снаряда, больше ничего не понимает. И самое смешное, что никто не дернется защитить его. Будут бесконечные ноты кидать, будут объявлять какие-то санкции, но реальной поддержки в случае его столкновения с Россией. мы никто не окрашивает. Понимаете, в чем дело? И вот здесь, опять-таки я говорю, вопрос стоит не о том, кто будет на Украине президентом. Вопрос стоит о том, а что делать с фашистами на Украине? А вот на это, извините меня, российская власть не решается. Почему? Не знаю. Думаю, что пытаются торговаться. Думаю, что есть влиятельная группа лоббистов, которые защищает свои интересы, которые до сих пор поставляет запчасти и э, дизельное топливо для украинской армии. Который Марк Анатольевич, но все эти финансовые группы с удовольствием бы работали с новыми э, э, постукраинскими -пост чиновниками, так как они, э, правда, вот санкции с Крымом они так не могут работать, к сожалению. Но тем не менее, они бы нашли новых э, потребителей и поставщиков. От добра добра не ищут. Связь уже налажен. А это же еще надо будет искать. Возвращать Коломойскому Приватбанку Российский. Марк Анатольевич, посмотрите внимательно на сегодняшнюю Украину, на менталитет этих людей. Как бы мы с вами не расстраивались и не говорили, что это наши люди, что это наши братья, там уже от 30 до 50 процентов населения это либо открытые, либо латентные русофобы, которые при определенных обстоятельствах будут вооруженными или подпольными врагами. А которые здесь, будут пожалуйста. по всей Марк Анатольевич, по всей Украине будет галичина 46 54 года. Вот я этого не хочу. А убивать их, казнить, даже Стали, у Сталина рука не поднялась, а Хрущев потом этим воспользовался. Я бы с удовольствием, честно говоря, но не разобравшись Вы трудно, извините. настоящий Бандера или не настоящий. Вы извините меня. я не знаю, 30, там, 40 или 50, это вопрос по счету. Я твердо знаю, например, одно. Вся Германия была нацистской. И мгновенно перестала быть нацистской 9 мая 1945 года. И все стали осуждать Гитлера. С Украиной будет то же самое. Абсолютно. Потому что, извините меня, можно иметь какие угодно настроения, но завоевать за них не ни эти ни 30, ни 40, ни 50 процентов не будет. Будет воевать, может быть, 5, может быть, 10 тысяч максимум от силы. И будут они сидеть по лесам, по бункерам. Но тогда немцы подготовили эту инфраструктуру, а кто подготовит сегодня? Понимаете, в чем дело? Поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно. Ведь вопрос заключается в том, когда-то, помните, у вас мы разговаривали с одесским товарищем. Он мне говорит, да почему же Россия молчит? Почему она нам не помогает? Я говорю, а помогать может только тому, кто действует. А за вас делать никто не будет. Если вы не хотите делать, то кому помогать? Вот о чем идет речь. А здесь, я еще раз говорю, вопрос станет э, очень серьезным. Как только Порошенко, он вынужден будет это сделать, дать разрешение на размещение э, соответствующих ракет, среди не меньшей дальнейшей территории Украины, тогда все, это красная черта, и тут надо этот вопрос уже решать кардинально. И он будет, наверняка будет решен. И уже, извините меня, настроение э, того или иного человека на Украине во внимание принято не будет. Мне бы хотелось, чтобы украинцы это сами поняли. Что тогда уже никто их настроение мне не спрашивать не будет. Так примите меры сами, товарищи. Буржуазными выборами вы фашистов с Украины не выбьете. Надо делать так, как сделал Донбасс и как сделал Крым. Когда не пустил на свою территорию фашистов. Вы их пустили, теперь думайте, как их выбить. Сами. А если сами вы на это решитесь, тогда будет кому помогать. Ну а сами люди не решатся, а нам все равно придется вмешиваться, когда мы поймем, что уже завтра на Украине могут появиться э, ракеты средней и меньшей дальности э, США, которые будут нацелены на нас. Это практически то же самое, что если бы американские ракеты и корабли встали вместо Черноморского флота Но в Севастополе. В чем дело. Здесь как раз, извините, я отклонюсь от темы немножко разговора. Потому и идет серьезное бодание за венесуэл Ведь э, чем занимается там 100 человек российского контингента? Извините меня. Ну что такое 100 человек? Это несерьезно. А вот если они занимаются размещением соответствующего вооружения, то это уже приобретает более серьезное оттенок. Вот в апреле собирается президент на Куб с визитом. О чем будет идти разговор? Я могу, говорится, только предполагать, я не знаю, что у него в голове. Это никто не знает. Но, как мне кажется, вопрос о размещении определенных установок на территории Кубы возник. Из договора о ракетах средней и меньшей дальности Америка сама вышла, никто ее за руку не тащил выходить. Значит, мы вполне можем Может. сказать, ну и хорошо, вот наши а ракеты а вот как Раз бандеровский режим на Украине будет разменной картой в договоре о ракетах Венесуэли, как когда-то карибский кризис. Все вполне может быть. Марк Анатольевич, есть еще несколько минут. Я бы хотел с вами на южное побережье Черного моря и северное другого моря перейти. Там страна под названием Турция пыжится, тужится, то она нас ненавидит, то помидорами отделывается, то дружить начинает и даже атомную станцию с турецким потоком принимает. Но вот очень интересно, как американцы работают. Они и экономические санкции, и конфетки леденцы туркам в рот пытаются засунуть и работают как с партией правящей так и с партиями оппозиционными и вот удар в спину Эрдогану три больших города Турции большинство набирают вот эти социал-демократы про американские в Но, понимаете дело там как раз не про американ не социал-демократ вот смотрите я специально сделал себе справочку вы сейчас будете очень сильно удивляться. Вот союзник Эрдогана. Партия национального, националистского движения. Во главе с Бахчели, Крайние националисты. Причем националисты такого, ну я бы сказал, непонятного положения. Поскольку все националисты, которые поддерживают идею султаната. Калифата, они, в общем-то, в партии в Эрдогана. А это просто националист. Причем это партия, которая как раз и дала возможность Эрдогану победить на равниной Турции. не в Анкаре, ни в Измире, ни в Стамбуле. А вот, извините меня, коалиция, это вообще, извините меня, хочется плакать. Вот посмотрите. Хорошая партия, Ашнер, вроде бы, так сказать, партия такая националистская. Но скажите мне, пожалуйста, в мусульманской Турции возможно, чтобы националистическую партию возглавляла женщина? Это, извините меня, остатки вот той самой партии националистической, которая сейчас поддерживает Эрдоган. Да, Ашнер когда-то была Акшенер виновата. Когда-то была премьер-министром в одном из правительств. И что? Оцените уровень. Опустилась до уровня мэра. И то мэром не стал нигде. Следующая партия. Вообще очень интересная. Республиканская народная партия. Значит, это, по сути дела, остатки кемалистов. Которые, собственно говоря, с националистами очень не ладят. Третье, Демократическая партия народов, но ну, возглавляет ее, в том числе, вместе с э, другими, Демертаж. Кто это такие? Это отколовшаяся от рабочей партии Курдистана ее демократическое крыло. И, по сути дела, сейчас в коалиции вот этой происходят разборки. Одним кричат, вы придаете национальные интересы Турции, сотрудничайте с курдами. Другим курдам говорят, а как вы можете сотрудничать с националистами, которые Курдистан огнем залили? И наконец, ну тут вообще, будем говорить анекдот, значит, партия счастья. Когда-то, будем говорить, из этой партии ушел Эрдоган со своими сторонниками. Это тоже остатки турецкой интеллигенции, такого либерального-либерального толка. С исламистским уклоном, не без этого, но, извините меня, вы помните басню «Однажды лебедь, рак и щука». Вот когда смотришь на эту коалицию, ты это и видишь. Да, они взяли э, места мэров в трех городах. Хорошо. Но уже сейчас Эрдоган завел около 500 уголовных дел на деятелей самых разных этих партий. Он президент с неограниченными полномочиями. Он с этой оппозицией, которая никого кроме себя не представляет, расправится с одного удара. Как шарвузу в будет забить. Нет там ни одной серьезной партии. Есть какие-то там, вот особенно последняя там партия жизнь, каким-то неявным таким, знаете ли социалистическим душком, который можно унюхать только при очень, так сказать, близком знакомстве. Когда социалистический душок прорывается сквозь запах дерьма. Вы уж извините, ради бога. Таким образом, что мы видим? На сегодняшний день, практически несмотря на занятые места, э, мэров, городов, низовая Турция, сельское ее население, Полностью, практически, без вариантов поддерживает Эрдоган. И итоги выборов. Как, чтобы не говорили, а 50, почти 2% на муниципальных, на муниципальных выборах, подчеркиваю, взяла коалиция Эрдогана. А те, извините меня, 30, насколько мне известно, 36 или 37% взяли вместо. остальные там... Самые разные люди, которые пока себя никак не консолидируют, никакой партии не консолидируются. Поэтому, еще раз говорю, это, на мой взгляд, всего лишь навсего демонстрация. Вот мы какие демократические. Вот мы всем даем высказаться, а что с ними будет потом, это уже наше дело. Марк Анатольевич, спасибо вам огромное, время, к сожалению, подошло к концу. Вот ну я достаточно на ваши вопросы ответить. Более чем по Кубе с Венесуэлой мы с вами отдельно поговорим и о перспективах Бог даст, вот президент слетает на Кубу, вернется, и тогда у нас будет пища для но размышлений, у вас но... пища Но Венесуэль. я вообще-то жду обещанного батла с монархистом. Да, ищем, вот я, пользуюсь возможностью, приглашаю представителя монархических э, крыльев э, или движений Российской Федерации, тех, кому есть э, с аргументами, что сказать Марку Анатольевичу, нашим зрителям, потому что Марк Анатольевич, как коммунист, хотел бы э, поговорить с монархистом и определиться, а кто э, кому Робинович и кто в доме хозяин, и почему э, внуки, э, как мы шутим с Александром Челенко, свинополнили становятся мечтателями в получении каких-нибудь баронских там гербочков, еще чего-то, и думают, что если вернуться в 1913 год, то все они сразу станут графьями. Марк Анатольевич, спасибо огромное, ждем ответа от представителей монархических кругов, и выходим тогда... Да в они стросят, они не решатся выйти на разговор. Ну, попробуем. До свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Анатольевич Соркин, гость программы «На самом деле», а мы прервемся, чтобы вернуться и продолжить. Пока.